Друзья, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Обязательно подписывайтесь, красная кнопка под видео внизу. Также не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. А сегодня я вам расскажу о самой трендовой и актуальной обуви на осень 2020. Девочки, если вы любите комфорт и удобство, то этот тренд для вас. В этом сезоне станут самыми актуальными это кеды и кроссовки в ретро стиле. Самая удачная тенденция для времени, это когда мода стремится к рациональности. Такие кеды и кроссовки подойдут практически под любой ваш лук. Те, кто следят за модой, уже наверняка заметили, что цепи – ключевое направление в этом сезоне. Начиная с одежды и заканчивая сумками, дизайнеры решили цепи внедрить также и в обувь. И какие цепи вы не выберете, это не важно. То ли это тонкая цепь, изящная и струящая, то ли это грубые цепи. Главное, чтобы всем было комфортно. Возвращаются в моду ботфорды. И если они залежались в ваш шкафу, то пора их достать. На этот раз ограничений нет по цветовой палитре, а также форме мыса. А это все сделано для того, чтобы у нас был выбор намного больше. Не будет лишней платформы. Ходить в такой обуви осенью по лужам одно удовольствие, но это сексуальная деталь в обуви. Я бы сочетала ее с менее сексуальным образом, чтобы не выглядеть вульгарной. Далее нам предлагают сапоги для верховой езды. Актуальная пара обуви может быть как массивная, так и более изящная. Варианта предлагается масса. Главные манеры стиля – это прочная кожа, натуральная палитра, потертости и также узнаваемые отвороты. Такую обувь вы можете носить абсолютно со всем. Балетки – это замечательная обувная осень, которая хорошо сочетается с тренчами, куртками, плащами, всем чем угодно. Мы говорим о балетках на плоском ходу. Это женственно. Например, в стиле кэжуал можно сочетать балетки с джинсами, футболкой и жакетом. Прекрасная альтернатива каблукам – это балетки с острым мысом. Обувь со шнурокой популярна еще с прошлой осени и не собирается сдавать свои позиции. Ремешки и также штурки – остаются в осенне-зимних коллекциях. Что повлияло на бум на металлик, это возвращение к яркому 80-х. Это принесло в образы холодной воры универсальность, так как такая обувь подойдет под ваш базовый гардероб. В прошлом сезоне мы заметили ботинки со складами, но они были тогда не так популярны, как сейчас. Дизайнеры часто создавали их, чтобы соответствовать тренду обуви до бедер. Но если вы решили в этом году купить только одну пару обуви, то вы можете убить сразу двух зайцев одним выстрелом. В этом сезоне многие дизайнеры решили держаться подальше от высоких ковнуков и стали черпать вдохновение из мужской обуви для модных тенденций 2020. Оксфорды, лоферы, туфли, макасины – это обувные версии женщины в пиджаке. Это изящные туфли, которые вдохновлены мужской одеждой, и их можно носить абсолютно совсем. Далее мартинсы – это жесткие ботинки, которые впервые стали популярны еще в 90-х годах. Сейчас они не просто модные, но и популярные, благодаря коллекциям многих дизайнеров. Цветную кожу вы можете увидеть на ботильонах, лодочках, сапогах, кроссовках – чем насыщеннее цвет, тем лучше. Цвет в обуви будет прекрасно для тех, кто боится внедрить цвет в одежду, в общем. Так как он будет подальше от портретной зоны. И когда вы уже привыкнете носить цветную обувь, вам будет легче создавать луки из цветной одежды. И последний тренд, о котором я хотела рассказать, это бахрома, которая также встречается в верхней одежде. Если вы не смотрели мое видео о трендах на осень 2020, обязательно посмотрите, я вам оставлю ссылку и переходите по ней. И бахрому вы можете встретить абсолютно на любой обуви, как на сапогах, так и на балетках. Обязательно пишите в комментариях, какой для вас тренд обуви самый сногсшибательный, который бы вы никогда не одели. И какой тренд встречается чаще всего в вашем гардеробе. И на этом я буду заканчивать. Спасибо, ребята, всем за просмотр. Спасибо, что смотрите мои видео. Я очень благодарна. И мы с вами увидимся уже в следующем ролике. Всем пока!